Солнце затмило мои глаза. Старая рана не давала уснуть. Выпита чаша отчения до дна. Кровь скипает, как красная ртуть. Хоть и не верите строкам, и пусть. Все еще верю из тьмы, возвращусь. Слезы, боль, страх, уныние, отчаяние, жажда, власть, боль, страх, ужас, смерть и еще не конец.